Продолжаем осваивать не скучные правила создания изделия, которое радует нас не только процессом, но и результатом. Наша задача получить классный результат. Поэтому в первой части мы с вами подобрали 2-3 изделия, которым будем вязать футболку. И сегодня у нас второе правило. Это форма. А что мы, собственно, будем вязать? Мы будем вязать в точную рукав, реглан, кимоно, прямой фасон, широкое, узкое, длинное, бадлон, тунику. Что? Подбираем? Варианты к тем изделиям, которые мы с вами выбрали. Вот посмотрите, как меняется ваш облик со сменой объема вашего изделия. Совершенно по-разному смотрится. И, в принципе, можно просто по одной выкройке вязать несколько изделий. Но мы с вами распыляться не будем. Мы выбираем одно единственное оптимальное решение. И будем вязать все-таки форму кимоно. Есть кимоно сложные. Вот то кимоно, в котором я сейчас вам... В котором я сижу. Это кимоно, которое мы рисуем в программе. И... В программе составляем выкройку, в программе прорисовываем узор. Сложно. Наша задача провязать майку для тех, кто только-только делает первые шаги в вязании. Можно вязать квадратик, но это так скучно. Поэтому все-таки мано. Но по очень простой методике. Будем делать практически на глаз, с минимальными расчетами. Выбрали кимоно, выбрали облегающий формат, облегающую снизу и свободненькое сверху. Итак. Пару подобрали, форму выбрали, и казалось бы, все пошли вязать. Помните, как у Золушки можно идти на бал? Нет, нас ждет еще третья часть, третье правило. Смотрите его в следующем видео. Не пропустите.